Всем привет! Иногда природа создает действительно уникальные вещи Кажется для экскаваторщиков нет ничего невозможного в этом мире. Это система искусственного дождя, при помощи которой в Китае борются с аномальной жирой. Интересно, сколько очков засчитывают за такой меткий удар? Видимо, этот козел был заядлым курильщиком в прошлой жизни. Вот прямое доказательство того, что Человек-паук все таки существует в реальной жизни.